У меня бутылка водки, и я ору. А, не выходи. выходи, давай бухать! Так и произошло знакомство с моей мамой. Это гибляк, думала. это гибляк. Думаешь? Угу. Ну, Ферутся они либо сопьются, и... либо... Либо их посадят. Так, давай сучку оставляю за порогом. Потому что я была, приезжаю такая серьезная, какие-то Леди проблемы. Босс такая, да. Леди Босс. Падаю на пол, начинаю колбаситься. Верьте, не верьте, плохо себя вел. Да, не подумала, общалась. что я не звонила. Бухаю. Он постоянно пьяный. Когда планируете детей? В 45. В 30, в 30. Шутка была такая. По маршрутке целую ночь. Что целую ночь? Интересно. Замешивал кистью для... Это лишнее. По белке. Это вообще лишнее. Да что нормальная инфа? Нет. Только повернешься он уже на скутере, на парашюте, там где-то уже полетел, уже кричит с какой-то горки. Иди сюда. Оксакоми. Что такое оксакоми? Оксакоми. Акулы. И мне 24 года. Сколько я точно не знаю. Так и ждём. Короче. Друзья, привет всем. Приветики. В этом видео. Мы ответим на личные вопросы. Будет очень интересно, будет очень много полезных советов. Мы это видео уже записали. Я думал, что я не буду публиковать его на свой канал, но видео получилось крутым, так что обязательно досмотрите его до конца. Вопросы задавали люди любимой директ, в Директ. Писали. Но вопросы о нас... В наших отношениях, и к любимому конкретно были вопросы, так что... Спрашивали советы, ну, мы на все ответили, да. я сегодня в гостях. У нас. Да, сегодня беру интервью, и, кстати, любимый не видел вообще вопросы, поэтому это будет полная импровизация, такой сюрприз. Надеюсь, получится интересно. Ну что, я думаю, пора начинать, потому что вопросов очень много. Сейчас как заведемся. Поехали. Поехали. У меня есть топ вопросов, которые задавали по сто раз. Больше всего всех интересует, конечно же, когда у нас свадьба. Летом. Свадьба летом, а поконкретнее скажем? В июле. Да, свадьба в июле. С датой мы, кстати, до сих пор еще не определились. Так что в июле, ребят, вы все увидите, все узнаете. Второй самый главный вопрос, как мы познакомились. Я если честно, стеснялась всегда эту историю кому-то рассказывать. Нормальная принципе, история. История знакомства нормальная история. Ну да, если без подробностей, это нормальная. Познакомились мы. В Киеве. Да, ехали мы на море, собирались на море с компанией общих друзей. Через общих Друг друзей собирались. И я встретил, встретил любимую меня в, Киеве. в Киеве. Она приехала с Харькова на поезде. Они приехали с девчонками, а мы их да. с парнями должны были забрать. Забирал ты нас один. Э, да. Мы все должны были встретить. Да, я повел в общагу, потому что нужно было оставить где-то вещи. Вещи оставили и пошли бухать в Портер-Пап. Портер Кто в Киеве знает, какое это солидное заведение. Но было весело. После этого поехали на море. Да. Там мы не встречались, мы очень все бурно гуляли и тусили все это время. Маршрутки целую морс. Что, целую ночь Маршрутки мы еще тусили Ну да Нас мы, хотели высаживать мы, мы, Начали <свят> Да, я думала, мы не доедем Начали мы с маршрутки ну В общем, никто ни с кем не встречался Мы гуляли Пили Танцевали В общем, было весело Потом я вернулась домой Мы вообще где-то месяц не общались И ни с того, ни с сего 12 ночи Вот мне любимый написал Дай мне свой адрес в Харькове. Я говорю, зачем тебе адрес в Харькове? Знал, мы с другом выпили, и я такой кидаю идею. А поехали-ка в Харьков. он говорит, поехали. Мы буквально за полчаса берем билеты. А, нет, билетов не, не было. Билеты. Да, билетов Без не билетов. было. Без билетов, потому что поезд был через полчаса. И мы сразу же в поезд и поехали. Да, я приофигела. Скинула адрес. И через час мне кричали под окном. Я, кстати, была в душе. Кричали под окном, Аня, выходи с бутылкой водки Короче, смотрите, как было Любимая мне скидывает адрес Я подхожу под подъезд, под окно Начинаю кричать Начинаю кричать сейчас ночи. А ты мне говорила Я сейчас выгляну, у меня бутылка водки И я ору а, выходи. выходи, давай бухать и выглядывает мама ее. А я не понимаю, потому что окно уже было темно. И свет с кухни светит, а там силуэт. Да, не видно, что блондинка. Так и произошло знакомство с моей мамой. Неудивительно, почему она его сначала не взлюбила. Но меня и никто не, не любит. все хорошо. Вначале, пока не узнают меня Ну, в общем, так мы и не начали встречаться Потом ты даже переехал в Харьков А встречаться мы начали уже во Львове, как ни странно Когда поехали на день рождения К одному из э, друзей, с которыми мы вот на море отдыхали В общем, такая запутанная история Но начали мы встречаться во Львове Потом вместе поехали в Харьков И там уже... Продолжили встречание да. Все, на этом заканчиваем Да, потому что слишком затянулось Так, сейчас уже пойдем по списку с телефона Сделаю отдельную папочку с вашими вопросами а, вот. Какой у вас обоих рост и сколько вам лет? Рост у меня очень-очень-очень маленький У меня аж 153 сантиметра Кстати, любимый не знал об этом до недавнего времени А у тебя? 175 Вот, вот такая парочка а, И мне 24 года Ну я точно сколько? не знаю 27 7. Скоро будет 28, скоро день рождения Ты раз говорил тебе о своих мечтах? Да Никогда не скрывала. С самого начала знала, что вы мечтатель. Ну, прям конкретных, конкретных, но главная мечта была стать миллионером. И я, кстати, наверное, единственная никогда с нее не смеялась. Он слишком был убедителен. Вот, действительно. Mm -hmm. Даже когда ничего не было, у него были вот такие амбиции и прям, ну, реально дикая уверенность в том, что да, вот я миллионер, все, все есть. Даже живя... Вообще, а ели там харьковые бадушки. Так, интересный вопрос. Какая цель у вас в жизни? Что вы хотите сделать необычного? Ну, необычного мы хотим полетать на шаре воздушном. Да, но это прям не цель жизни. А цель у, просто... у меня в жизни изменить образование, да. если идется про глобальную цель? А у тебя глобальная цель какая? Сделать женщин счастливыми. Ух. Ну, мальчик, я ничего не имею против. Но если женщина будет счастлива, то и у вас будет все хорошо, поверьте. Поэтому а я, я буду хочу... делать счастливыми всех. Я буду специализироваться на девочках. Ну да, на воздушном шаре полетаем. Ксокоми, ксокоми, ксокоми, ксокоми хочу поплавать. Парашюта сама хочу прыгать. Что это такое? Что? Ксокоми. Ксокоми. Что такое ксокоми? Ксокоми, акула. Ну реально звучало ксакоми. Ксокоми, ксокоми, ксокоми. Чем зацепил ты раз во время первой встречи сильно ли он изменился? Зацепил, наверное, синим иракезом мне невозможно не зацепить Но на самом деле это все такое Внешний вид, это все как бы маски Зацепил своей Уверенностью и... Тем, что он не боялся быть не таким, как все. Вот действительно, видно было, что он хотел выделяться, что он прям особенный. И еще очень понравилось, что вот он хотел все попробовать, ему все было интересно. На море, когда вот мы отдыхали, всем интересно было просто, извините, бухать на пляже. А он постоянно куда-то хотел бежать. Там уже только повернешься, он уже на скутере, на парашюте. Там где-то уже полетел, уже кричит с какой-то горки, иди сюда, иди сюда. Ну вот это мне, сейчас честно, понравилось. Сильно ли он изменился? Вообще изменился сильно, в том плане, что все хочется ему пробовать, нет, но я не сказала о том, как он себя вел тогда Был очень такой сложный характер, был дикий такой, везде нарывался, на всех кидался, грубоватый был Ой, грубо говоря, прости, такой неотесанный парень, ну, очень сильно пацик с общаги, дичь с провинции ну, дичь, дичь, прекрасное слово, mm -hmm. изменился очень сильно Стал более таким сдержанным, спокойным, уверенным, вот действительно мечтателем такой сидит, залипает. Я раньше не мог сидеть, он постоянно бежал и кричал на <laughs> Очень сильно изменился примерно Но тому, я что стремился к любимой, потому что она была намного выше меня, была и сейчас спокойно. выше меня она была образованной, воспитанной, Ладно. а вот мне этого не хватало, понимаете, и я тоже хотел. А мне не хватало чуть-чуть раскрепощения, потому что я была такая зажатая, забитая чуть-чуть, поэтому мы друг друга дополняем. Да, мы слишком разные, то есть я поэтому рвался куда-то, да, а она меня останавливала, <св> можно сказать. Да. Поехали дальше. Кто больше на вас влияет, подписчики или знаменитость? 50 на 50, я бы сказал. Я тоже так думаю. Ну, вообще, конечно, вы на нас влияете, свои обратной связи, вы мотивируете очень сильно, вы задаете вопросы, и эти вопросы нас подталкивают там, на темы Где-то, да, 80% процентов что, видео да. снято по вашим вопросам, да. э, то, чем вы, вы интересуетесь. Вы даете какие-то запросы, и мы вот... Благодаря им мы развиваемся и работаем А знаменитости... Знаменитости... Честно, больше книги на меня влияют если Ну, в виду знаменитости любовь. в смысле не, не звезды А, ну, Мотиваторы? у кого я учусь Мотиваторы, да Так, вопрос к нашему маркетологу Что за прикол у вас во Франклине? Минус 0% на все услуги Вопрос к тебе Это не прикол Это так и есть Это значит, что у нас просто нет скидки Нет что. скидок Но для моих подписчиков есть Постоянная скидка, минус 20%. Да, ребят, приходите к нам в гости. У нас Только для моих подписчиков. По промокоду. Визуализация. Расскажите про ваш период, когда ты была в США и осталась там надолго. Я думала, это лично ко мне вопрос, но это, наверное, о отношениях на расстоянии. Они существуют. Это очень сложно. И все зависит от ситуации. Про наш период. Все зависит от людей, не от ситуации. Ну, да, конкретной ситуации имею в виду. Как так получилось? Я мечтала поехать в Америку вообще с детства. Я не знаю почему, но у меня была вот такая мечта. Да, я хотела путешествовать везде, но вот конкретно у меня была одна страна. США. Я очень долго хотела, не получалось, не с кем было поехать, сама боялась. И мечтала об Америке и о отношениях. Не было ни того, ни того. И, как всегда, все появилось в один момент. Мы начали встречаться. Мы только-только начинали, только ты приехал в Харьков. И мне мои однокрупники, два парня, сказали, что они едут в США по work позвали меня с собой. Мама сказала, конечно, едь сразу, тем более с парнями, не страшно отправлять. А я переживала, говорю, как, это у нас же отношения. Но мы тогда только вот начинали встречаться, неизвестно, как бы оно сложилась сложилось. И, получается, я готовилась к поездке, и мы уже встречались, отношения были серьезнее уже. И перед отъездом я вообще не хотела ехать, я не хотела получать визу, вообще, очень не хотела Но Снизила важность и получила. получила Да, я единственная, я, кстати, получила, те пацаны в так и не получили паспорт. Первая моя виза в Америку, и я не хотела, ее, испугалась, когда получила, потому что мне приходилось лететь одной Любимый меня провожал, я была уверена на миллиард процентов, что я вернусь, я не хотела лететь, я ожидала туда часов 5-6 подряд, сколько мы ехали Ну и на расстояниях как-то все сложилось так по-другому. У меня там как-то начало все получаться, я стала более самостоятельной, зарабатывала и все, но в отношениях, отношения на расстоянии у нас, ну, не получилось сначала поддерживать, потому что я не чувствовала, если честно, никакой не ни поддержки, ничего. То есть я там работала, как-то развивалась, а ты что молчишь? А это для меня было большим плюсом, потому что у меня была огромная мотивация все вернуть и поэтому я Ты скажи почему мы перестали общаться я топил ну да я набухался упал с окна с третьего этажа я уже это рассказывал и и врал мне что он подскольз, упал шел упал подскользнулся там гипс с грусев упал, упал я прекрасно знала как он упал мама моя ездила рентгены кому-то дело в общем Верьте, не верьте, плохо себя вел, да, не подумала, общался, что я как я не ни звонила, он постоянно пьяный, постоянно орали все подряд в трубку, постоянная общага, и хамское отношение было, и показалось мне, что значит так, больше не надо. Но потом, когда я решила оставаться, очень-очень меня долго добивался, красиво, и... Очень много раз подавал на визу Рассказывай ты это Да, ситуацию. я это все делал, у меня деньги были на втором месте На первом месте это было вернуть любимую Уехать в Америку, то есть я все это делал А я его ждала там постоянно Я, если честно, хотела да. жить в Штатах Мне там понравилось И Я понимала, что эта страна точно для нас, для тебя Страна возможностей Я как зарабатывал, путешествовал да, страна мечта Ради того, чтобы я хотела, Я не возвращалась, потому что я хотела, чтобы он приехал. Но так как сколько у вот тебя было отказов, приехать не получилось. Я все, что пыталась там сделать, бросила и документы и все, и вернулась. Вот. И теперь мы счастливы вместе. Вот такая история. Странный для меня вопрос. Кто из вас любит сильнее? Ну, я не знаю, как люди сами могут, вот, как пара может на него ответить. Оба любят. Я могу сказать, что я сильнее люблю. Я сильнее люблю. Все, ответили. Странный Идем вопрос, дальше. ребят. Оба любим сильно. Планируете ли еще открывать барби -шоп? Пока не планируем, но я бы хотела сеть. Хотя бы Слишком много обязанностей у меня. И я не могу концентрироваться на главном, на образовании. Мы не на количество работаем и на качество, поэтому хотим делать хотя бы один крутым и качественным, довести все до ума, а дальше будем смотреть. Когда планируете детей? В 45. В 30, в 30. Шутка была такая. Планируем, но не, не в этом году это точно. Я не знаю, но ну я не знаю, как это можно прям планировать. Вот все, давай завтра. Я думаю, через пару лет. Да. Как вы ладите в спорах и конфликтах повседневности? В у нас сложно. Но в конфликтах мы стараемся сразу все обсуждать на месте. На месте? И каждый берет на себя ответственность. То есть я виноват в этом. Да, мы всегда извиняемся. Угу. Не, да. Это без сарказма было. И не только мне показалось. Но на самом деле, да, конечно, мы тоже ругаемся, тем более мы так часто вместе, всякое бывает. Но мы стараемся это не таить вот какой-то камень на душе, который потом выливается, вырастает непонятно что. А, ну, максимально быстро остыть, отойти, все это обсудить, извиниться, обняться, поцеловаться и жить дальше. Потому что мы знаем, за что мы друг друга выбрали, за что мы друг друга любим. Что укрепляет отношения и как правильно их построить? Любовь. Ничто что, кроме любви? Любовь и то, что люди разные. Если люди одинаковые... Сложно вместе. Сложно, им быстро надоедает. И нету вот этого вот баланса. Так идет дополнение. Да. Я учусь у нее, она учится у меня. И мы вечно стремимся да. друг к другу. А когда люди одинаковые, они просто вот постоянно спорят... Ну, Лерутся, они либо сопьются, и... либо либо их посадят. Дурачитесь ли вы с Тарасом? Бывают ли у вас дни, когда смотрите фильмы и мультики? Ребят, ну посмотрите, пожалуйста, как минимум, как я сижу. <laughs> я два-четыре годика. У меня огромные медведи, которые всегда местала. У меня пингвичка, который мне Катя Майя подарил. Конечно, дурачимся. И у нас, кстати, очень много такого. И мне вот интересно, если у остальных пар... Тебе вот 30 скоро, но мы иногда так дурачимся, я люблю говорить как-то по-детски. Ну, Мне я в душе всегда остаюсь ребенком. Я вам это кучу раз рассказываю. Да, я бывает, я там приезжала с Франклина с вот, днями там. Работаю, по делам ездил, в общем, когда приезжаю вечером, любимый мне всегда говорит, так, давай сучку оставляй за порогом, потому что я приезжаю такая серьезная, какие-то Леди-босс такая, да. Леди-босс, надеваю пижаму с зайкой, падаю на пол, начинаю колбаситься, ногу просто... Либо разгоняешься голову. и прыгаешь да, ко угол, мне на руки. Да. Йоля, носи меня. Ну, в общем, да, есть, и мультики мы любим вместе смотреть. Мы я даже... мультики вообще мы обожаю, диснеевские. Я акции купил в Диснея, потому Местец. что я смотрю. И мы мультики. хотим озвучить мультик вместе. Я всегда хотела. Да, это была моя мечта еще с общежития. Так что дурачиться обязательно надо, особенно в паре. Не нужно этой серьезности, ребят. Это придает какой-то такой нежности, наивности, романтики. Всегда надо в душе оставаться детьми и удовлетворять своего внутреннего ребенка. Почему у Тараса на старых фотках борода черная, а сейчас больше светлая? Потому что раньше мы красили его бороду одной краской. Я красила себя, потом красила ему бороду. Усы, я часто сам красил. Даже брови. У меня даже видео было на канале, как я крашу бороду. Ну, в Харькове я тебе типа, покупаю. Покупаю дешевую вот эту вот краску за 8 гривен, за 20 рублей. Ой. Рябина называется. Ребина я не красилась. Я покупала а реально. И красила и себя, и его. Поэтому раньше была борода черная. Замешивал кистью для. Это лишнее. По белке. Это вообще лишнее. Да что, нормальная инфа? Нет. Что вас мотивирует? Меня мотивирует мои результаты. И когда я вижу, что то, что я делаю, интересно и полезно другим людям, вы меня мотивируете очень сильно. Меня мотивирует моя глобальная цель и, конечно же, вы меня мотивируете, потому что я столько получаю благодарностей. Ну, мотивация у меня никогда не заканчивается. Я все это читаю и понимаю, что нужно топить, что я на правильном пути, что я очень многим людям помог. Потому что мой успех в количестве людей, которым я помог и изменил жизнь. Вот в этом мой успех, а не в деньгах. Какая из книг по мотивации вам нравится больше всего? У меня это, наверное, семь навыков высокоэффективных людей, потому что это первая книга, которую я еще в универе такого рода, и она вообще охватывает все сферы жизни: там и бизнес, и отношения, и психология, развить все обо всем в каждой главе. И самый главный принцип моей жизни – это вин-вин во всем. Поддерживаю. Тебя? У меня книга. Пока ты пап? Нет, это первая. Много классных. Первая самый богатый человек в Вавилоне, а самая крутая Тони Робинс разбудив себя из Полина. Там именно такая суть, о которой вообще ни в одной книге не говорится. В Зеландии этого нет, нигде этого нет, а там эта суть есть. Из-за этого эта книга отличается. Даже mm -hmm. в Кови такого нет, как Более глубокая. В каком возрасте нужно съезжать от родителей? Ну, я думаю, тут нет какого-то одного да, однозначного ответа. Но лично я съехала в 19. Я да, уехала в Америку, там жила сама почти два года, вернулась сюда с тобой, тут два года уже живу. А я во сколько? В 20? Ты когда в универ поступил, наверное. Два, да, этого. мне было 23. В универ ты в 22 поступил. А во сколько? В 18, да? Так и живем. Короче... В двадцать. Короче, ребята, на самом деле, чем раньше, тем лучше. Если вы при родителях можете быть самостоятельными, то это классно. Но чем раньше вы станете самостоятельными, попробуйте вот взрослую жизнь, тем лучше для вас, потому что у меня была я... каторга, у меня все четко по расписанию. Прийти в 9 вечера. Да. Было жестко, поэтому я хотел пораньше всех. Самостоятельными хотели. надо становиться как можно раньше, лично для себя. У кого бы вы хотели поучиться целую неделю? Но любимого я учусь каждый день. Есть такая блогер и тренер по счастью, Алла Клименко, может быть, слышали о ней. У меня есть YouTube-канал, кстати, замечательный. Не очень большой канал, но у нее очень крутые и полезные интервью. Алла Счастье. Человек просто взял и назвал себя счастьем. Я бы ни у кого не хотел учиться. Кто не, не хотел бы еще на неделю съесть? Не знаю. Я Это вот с моя... годами понял, ребята, что вы все знаете сами. Все ответы у вас внутри. Я раньше вот хотел услышать эти советы от миллионеров, а сейчас понимаю, они вам ничего нового не скажут. Они вам скажут, не сдавайся, постоянство усилий, занимайся любимым делом. Все то же самое, что в книгах. Это просто нужно делать, вот что я понял. Разве что там про акции, я бы у Баффета получился. Вот это мне не интересно. Плохо. У всех миллионеров, у которых я спрашивал советы, говорили мне все одинаковое, и я понял, что... Просто надо брать это, применять. Брать и пар... делать, да, ребята. Вы все советы знаете. Лучший, по вашему мнению, оратор-мотиватор. Конечно же, Инстардинг. Кроме любимого... Прости, любимый. Для Не меня знаю. Тони Робинс. Ну да, в мире, наверное. Он так влияет круто. НЛП у него очень хорошо работает, поэтому он прям может так затронуть. Угу. Как часто Тарас ходит в Барвер? Раз я... в две недели где-то. Редко, вы Мой же видите на ребят. видео. Кто первый начал саморазвиваться? И Тарас тебя направляет, или ты его? И Как-то начали друг друга. Ну вместе мы начали, когда уже вместе да. были, когда ты приехала. А, именно саморазвитие. На семинары когда... ходить активно, да. да. Но еще когда я была в Штатах. Ты меня вот серьезно подсадил там и на «Трансформатора» канал, и про книги говорил. Но я тогда, я тогда уже тогда, ходил на честно, семинары активно, развивался. Я все понимал. Самое главное, что нам это нравится, и мы поддерживаем друг друга, потому что я даже по вашим комментариям и вопросам видела, что у многих есть проблемы. Потому что кто-то в паре стремится развиваться, а кто-то вообще против, и говорит, что это все фигня, и люди не знают, что делать с половинками, потому что... Это они гибляк, друг это гибляк. Думаешь? Угу. Но вообще нельзя так категорически говорить. Но как бы да, если вы совсем разные, то это плохо. Где будет свадьба? В Киеве. Конечно. Еще был вопрос. Мы много путешествуем, и в какой стране мы бы хотели жить? В Украине. В Украине, да. Вот в том-то и дело, что мы много попутешествовали, много увидели, Когда у тебя сравнить, есть возможность путешествовать и ты... возвращаться домой. Да, ты хочешь жить да. в своей стране. Раньше я хотела жить в Америке. Хотела жить там, потому что у меня не было возможности постоянно летать из Украины куда-то. А в Америке ты больше зарабатываешь. Огромная страна, каждый штат как отдельная страна. Ты на выходных взял билет и поехал. Поэтому я хотела жить там. Но сейчас, спасибо любимому, у нас есть возможность путешествовать, возвращаться домой и чувствовать себя реально дома. Потому что куда бы ты ни переехал, ты всегда будешь там Не чужим. то, вообще не то, да. Переезжим чужим. Что то Тараса мотивирует в тебе и наоборот? Ну, вообще, что может мотивировать в мотиваторе? Все, все меня мотивирует. Но больше всего то, как ты изменился, то, как ты действительно с нуля, я прекрасно все знаю, вижу, кто там верит, не верит, я знаю что человек добился всего сам, невероятных результатов вообще, сделал счастливой меня, родителей, обо всех заботится, помогает людям, занимается благотворительностью, помогает людям менять жизни, становиться лучше, развиваться. Все мотивирует в тебе. Спасибо. Спасибо. То, что он постоянно работает, постоянство усилий, вот больше всего. То, что он в любом состоянии всегда... Сядет, будет снимать, монтировать, он никогда не пропустит ничего, не скажет, что там не хочу, потом ничего не перенесет, он такой вот это по необязательное, свое любимое дело, он доведет все до конца. А меня мотивируешь ты. Mm. Я хочу жить для тебя, дарить тебе все самое лучшее. Меня мотивирует в тебе твой ум, твоя харизма, как ты... Твоя светлость, то, какая ты светлая, какая ты позитивная и какая ты воспитанная, я хочу к тебе стремиться. Mm. И ты была всегда музой моей. Mm. Когда все было плохо, ты была моим лучиком света и не давала мне погаснуть, можно сказать. Спасибо. Приятно. Кто чаще уступает и просит прощения? Давай я, по порядку. Я, конечно же. Да ладно. Я тоже прошу всегда. Да как там вместе, ребят? Стараемся мы извиняться. По-разному бывает. Но кто-то однозначно идет на примирение. Да, бывает, я не хочу с первого раза. Ну всегда так Но миримся Какие интересные фишки в отношениях мы могли бы посоветовать? Ребят, всегда обсуждайте проблемы сразу Что-то случилось, постарайтесь угомониться, сесть, поговорить и выяснить в чем причина Вот если не обсуждают люди какие-то проблемы, а замалчивают, там, забивают Они потом накапливаются и выливаются в один прекрасный момент в огромную кучу грязи. Поэтому надо сразу Записывайте правила. Правила, да. правила. Мы у Тони Робинса научились в семинаре. Самая крутая фишка в отношениях. Каждый человек относится к разным вещам по-разному. Да. То есть я, например... Вы считаете, что это нормально, а для меня это дико вообще. Да, допустим, то есть да? я считаю, что, например, громко говорить это нормально, а для нее это, это дико. Она меня. обижается на это. А я вот в своих видео ору, я мотивируюсь. И вот я знаю, что. Со мной надо говорить да, потише. С ней надо потише. Ну, вот такие много таких фишек есть. Я выписал вот эти пять правил общем... и стараюсь их не нарушать. Потому что если ты нарушаешь, ты вот. Э... Напишите свои половинки, что для вас важно. Вот каждый друг другу напишите и старайтесь эти правила не нарушать. Потому что действительно, вы, может, думаете, что это ок, а это вообще не ок. У -у -у. И вы случайно обижаете человека. Когда уже будет книга, я готов отдать за нее любые деньги. Когда придет время, есть еще что сказать. <свят> Не готов я пока. Знаете, есть чувство, я уже объяснял. Вот когда ты чувствуешь все, ты берешь и делаешь. Как-то оно само выходит. Так все у меня в жизни происходило. А вот сейчас пока нету того момента нужного. Почувствуешь. Угу. Я, кстати, замечаю со стороны, что ты всегда вот принимаешь решение как-то более интуитивно. То есть то, что я там буду ходить и ныть, и, ныть, и мозолить там уши, давай-давай-давай, сделай-сделай-сделай Он сделает это только, когда сам почувствует, что вот пора Да, и резко, сам сразу, должен до без лететь. лишних слов, да Что делать, если в паре ваш партнер не хочет абсолютно развиваться, не читать, не смотреть что-то позитивное, полезное все твердишь, что ничего никогда не добиться простым людям, и вообще коронная. Ты слишком много смотришь этого Тараса. Вопрос в следующем. Есть ли шанс переубедить человека, или даже не стоит пытаться? Тяжелый вопрос, откуда мы Очень тяжелый вопрос, но как раз вчера я случайно смотрела видео Осипова «Бизнес-молодость». Именно на эту тему он говорил И он сказал, что ни в коем случае никогда в жизни не пытайтесь никого заставить, да, переубедить, это... не трогайте Это самое неблагодарное дело Занимайтесь собой, показывайте результат Вы постоянно прокачиваетесь, вы становитесь лучше И ваш партнер, он увидит И если он адекватный и ваш человек, он я захочет, считаю, он да? захочет стремиться и расти бегом Он поймет, что он не успевает А если это вообще он отсеется, абсолютно не да. ваш человек, он поймет, что ну все он сдастся, он сдастся. Там был такой пример, что в паре вот мужчина очень сильно развивался, а женщина вообще никак, ничего не хотела, и она истерики устраивала. Потом они вместе пришли на бизнес молодости она там расплакалась, и ей стала дико стыдно, она поняла, что она себя абсолютно неправильно вела, и они начали развиваться вместе. Но частенько есть такое, что и пары распадаются, ну, ну а как? Действительно, не о чем поговорить. Но самое главное, развивайтесь сами, показывайте своим примером и результатом, и достойные люди, они останутся с вами или подтянутся к вам, а они достойные отсеются. Угу. Да. Да, жизнь всегда так будет складываться, что вы будете все самое лучшее к себе притягивать, если вы начнете идти по этому пути. А все дерьмо будет отпадать, и неправильные люди тоже будут отсеиваться. Ребят, спасибо вам огромное за вопросы Их еще осталось много Но видите, мы так заботимся, что я ну, не могу Я коротко отвечать, не хочется мне ну, женщина, всего. да Болтуха я. В общем, на все, что мы не ответили Я отвечу либо в комментариях Либо в сторис вам сниму Обязательно подпишитесь, пожалуйста, на мой канал Я буду отвечать на ваши вопросы там Огромное спасибо вам за просмотр За поддержку Подписывайтесь на канал Любимой Подписывайтесь на остальные каналы Все ссылочки будут в описании Обязательно Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Like. Всех любим, обнимаем. До новых встреч. Да, желаем вам всем счастья и любви. Пока-пока.